712 фото представляет обзор нового устройства AtopuTour в конвертер A810 Это устройство нужно для подключения камеры к любому монитору, у которого есть вход в HDMI В принципе камеру вы сможете подключить и так без этого устройства к любому монитору Но этот конвертер выводит изображение вместе с обработкой что я покажу далее а сейчас посмотрим на комплектацию в комплекте hdmi провод устройство питания от сети 220 вольт сам конвертер и коробка такая модная удобная на 3 есть кнопка включения и кнопки управления меню само меню и кнопки плюс-минус перемещения с другой стороны вход для питания usb для обновления прошивки hdmi выход и вход Сделан такое ощущение что из алюминия но по качеству напоминает по качеству сборки напоминает iphone теперь подключим его к монитору так включаем меню монохром извинения цвета черно-белый красный зеленый синий дальше фильтр falska color Зебра. показывает пересветы 70 зебра и зебра 100. Пик. Это помощь при фокусировке. То есть сейчас наше устройство находится вне фокусов. Наводим фокус. И красная линия появляется уже на нем. Изменить цвет выделения фокуса. Степень слабая хайлайт засветы слабое сильное хайлайт дальше гистограмма изображения уровень звука калибровка нашего монитора по этим цветам можно сделать камера мода. как видите в этом режиме изображение показывается во весь экран дальше центральный крестик безопасная зона 70 процентов 80 процентов 90 изображение режим сканирования то есть это режим захват изображения dot to dot это опять какой-то режим размер изображения изображение как будто растягивается или даже ничего не происходит возможно на другом мониторе будет другой эффект зум ну, все стало ближе 1.4.5.10x развернуть по горизонтали вернуть по вертикали. Фриз изображение застыла. Разморозили. Дальше цветовые настройки. Ну собственно настройки в принципе мы их на мониторе можем покрутить. Но возможно благодаря этому прибору можно сделать еще более точную настройку. Яркость, контраст, насыщенность, цветовая температура. Можем настраивать три канала, красный, зеленый, голубой и какие-то определенные настройки уже готовы выбрать. Ярлыки. Это ярлыки кнопок, если не ошибаюсь. Ну то есть на определенную кнопку можно настроить определенную функцию. Вывод. Другие настройки язык русского, к сожалению, нету. Прозрачность меню, в котором мы сейчас находимся. Reset. Сброс настроек. И обновление прошивки. Ну, в принципе, и все. Спасибо за внимание. Был интернет-магазин 812. Фута. Ставьте пальцы вверх.